Здравствуйте! Меня зовут Плотникова Екатерина. Я являюсь руководителем интернет-проекта «Работай и зарабатывай» в сети интернет-селекта. Это видео не о работе в интернет, а о том, как каждый из вас может получить планшет от компании Алифлейн в подарок совершенно бесплатно. Итак, если вы смотрите это видео, значит вы поинтересовались подробностями работы в интернет в нашем проекте. Более того, вы получили исчерпывающую информацию о том, что конкретно нужно делать, каких успехов за какие сроки можно достичь. И, скорее всего, вы еще к нам не присоединились. Вы еще думаете, взвешиваете все за и против, размышляете, и это прекрасно. Мы любим, когда люди приходят к нам осознанно. Такие люди быстро достигают успеха. Но в свете последних событий, то есть компания ReFM объявила акцию Каждый, кто присоединится к нашей команде, в период с 14 сентября по 18 октября, получит подарок планшет, который я вам уже показывал. Да, друзья, компания Reflame миллионер, она может себе позволить делать такие подарки. Но э, я в первый раз вижу такую грандиозную акцию, чтобы дорогостоящие подарки вот так раздавались каждому. Сейчас вы скажете, наверное, нужно выполнить какие-то условия для получения этого планшета. Да, условия есть, во всех странах они разные, но они все очень доступны. Ну, к примеру, для России, для людей, которые зарегистрированы в России. Если вы зарегистрированы в России с период 14 сентября по 18 октября, если вы в течение трех каталогов с момента регистрации приобретаете продукцию компании, то есть каждый каталог, три каталога подряд, то получаете планшет. Это сложно? Мы всегда приобретаем продукцию такую, ну, такого же ассортимента, как компания «Арифлейм» Приобретая в «Арифлейм» три каталога подряд, вы получаете планшет. Акция грандиозная, поэтому я вам рекомендую ускорить процесс принятия решений. Если вы готовы присоединиться к нашей команде, то сейчас увидите на своем экране электронный адрес, на который вам нужно прислать заявку. Обратите внимание, то, что сейчас на фоне, это доходы, которые имею я сейчас, конкретный человек, обычный человек, такой же, как и вы, это ежемесячные мои доходы, эти доходы, такого уровня доходов достигла не только я в нашей команде, уже есть много таких людей, я уже успела кое-кого научить, так вот, присоединившись к нам, вы сможете зарабатывать эти деньги, они вас ждут. А мы вас этому научим, мы в этом заинтересованы. Я понимаю, что сомнения, я понимаю, что недоверие, я все понимаю. Но я вас призываю сейчас откинуть все сомнения, зарегистрироваться в компанию, вы ничего не вкладываете, ничего не теряете. Три каталога будете приобретать себе продукцию, получите планшет, и я начнете работать с нами в интернете, и я уверена, что за три каталога уж вы точно разберетесь что здесь нет никакого обмана, что вы здесь можете достичь любых финансовых высот, которые захотите. А мы с удовольствием вам поможем. Если через три каталога, получив планшет, вы решите, что вам это неинтересно, друзья, вас никто держать не будет. Вас никто не будет наказывать рублем за выход из проекта. Ничего, никаких обязательств, никаких угроз для вашего существования. Поэтому я предлагаю, я призываю вас быстрее принять решение и как можно быстрее присоединиться к нашему проекту. Еще раз почта на ваших экранах, на которую пришлите свои данные для регистрации, ваше фамилия, имя, отчество и электронную почту, число, месяц, год рождения – серию номер паспорта, буквы или цифры, у кого что. Если вы житель Казахстана, то удостоверение, номер удостоверения. Если вы житель Молдовы, то помимо паспорта у вас еще есть ID номер. Далее, укажите страну проживания, это очень важно. Укажите город, село, поселок проживания, улицу, дом, квартиру. Это никто не будет проверять, но страна, город, или посылок, нам очень важны. На основании этих данных мы вам подскажем, где ближайший пункт доставки именно для вас. Если вас смущают серия номер паспорта, то вам придется поверить нам на слово. Мы честны. И, откровенно говоря, ваши данные нам не нужны. И любые махинации с паспортом делаются на основании его ксера, окей. а ваши серии номер ну, невозможно использовать для каких-то махинаций. Тем более серии номера паспорта есть свободном доступе на специальных сайтах в интернете. Я вам, конечно, не скажу, на каких. Зачем? Но там я даже себя находила. Поэтому я буду очень рада, если вы прямо сейчас напишите нам свои данные, и прямо сейчас мы вас зарегистрируем, прямо сейчас вы начнете работу, и деньги, финансовая независимость, а также дорогостоящий подарок планшет станут к вам значительно ближе. До встречи, мои друзья! Буду рада видеть вас в нашей комнате.